Сначала разбираются облицовочки. После того, как саморезы откручены, все остальное снимается достаточно легко. Обрезаем. Так, для того чтобы определить, как работает ли у нас мультироль. Правый задний у нас фиолетовый, левый задний зеленый. Здесь на воздуховодах есть место, куда можно прилепить GPS-антенну. Привет, друзья! Вы на канале Easy Install, что означает легко установим. Сегодня мы будем легко устанавливать Android, купленный на Алиэкспрессе на Hyundai Avante. Итак, мы приобрели Android 7-дюймовый. В комплект входит. Так, сама магнитола. Трамочка у нее есть. Комплект проводов и инструкции. Так, в комплекте проводов есть USB разъем, их по-моему два, да, GPS-антенна, версия разъемы для подключения допов, ну и основной разъем питания и динамиков. Начнем. Первым делом освобождаем рабочее пространство. Так, сначала разбираются обрицовочки. Аккуратно пластиковым инструментом поддеваем и вытаскиваем накладочки с одной и с другой стороны. Они держатся достаточно плотно, но все-таки на клипсах. Затем откручиваем саморезы, после того как саморезы откручены все остальное снимается достаточно легко. Здесь установлена была система навигации, отключаем ее аккуратненько, она нам больше здесь не понадобится. Продолжаем разбирать откручиваем штатную систему и удаляем ее здесь как обычно два разъема питания и органов управления и один разъем антенны освобождаем провода от штатной изоленты для того чтобы присоединить к этим проводам фишку от андроида вот этот разъем у нас идет на мультироль, так как был установлен навигатор, то его уже поставили в разрыв, и, видимо, на той системе так было нужно. Но нам он не потребуется, его надо будет удалить. Вырезаем ну и заизолируем после. Так, вот эта система тоже что-то было присоединено. Так, сейчас посмотрим ага. так это провода у нас идут значит вот это питание так это питание навигатора того который здесь был тоже обрезаем и вот это у нас камера заднего вида так, у нас она потребуется без переходничка, то есть освобождаем RCA-разъем, это GPS-антенна, в нашем случае она будет немножко другая, но вытаскивать ее я не буду, похороним ее в машине с почестями. Далее. Здесь, значит, на одном разъеме идет питание и мультируль. На втором разъеме у нас есть провод включения габаритов. Вот он синенький. Но я его еще проверю сейчас на всякий случай. И 8 проводов для подключения колонок. Это и пары, вот эти вот, они видны сразу. Так, сейчас мы до этого всего доберемся. Так, первым делом убираем все, что у нас было подключено. И подключаемся по питанию. Так, нам потребуется контролька для того, чтобы понимать, где мы находимся и что мы делаем. Так, сразу посадим ее на корпус и проверим, есть ли у нас постоянный плюс есть. Так, подключаем провод на массу. У нас идет основной разъем. Масса черный. В машине тоже масса черный. Но в машине есть еще мультируль, и его э, тоже нужно подключать для того, чтобы его подключить данный магнитоле. Один из проводов сажается на массу, так как нам уже подсказали предыдущие установщики, где находится провод на мультируль. Я его не буду вычислять долго. Сразу подключим этот провод на массу. так, И второй провод подключим позже, я покажу как. Мы воспользуемся изолентой, провод аксессуары в магнитолах Стандартно это красный провод, бывают конечно другие, но это очень редко, данная магнитоля стандартная распиновка. Так, вот этот провод у нас будет идти на зажигание, сейчас мы его проверим. включении первого положения ключа у нас подается питание на этот провод и сажаем красный провод от разъема магнитола тоже изолируем так красный провод на разъеме на штатном разъеме это постоянное питание постоянное питание на разъеме магнитола это желтый провод то есть желтый с магнитола цепляем на красный провод разъема машине. Вот, на нем висит постоянное питание. Для того, чтобы определить, как работает ли у нас мультируль, ну или обнаружить цепи, я обычно ставлю на 200 кОм, Так, немножко прибор чувствительный. 20 кОм, в принципе тоже достаточно. И подключаю к тем цепям, которые предположительно я нашел. Так, вот я уже подключил к массе. И Второй провод зелененький. Так. Вот, теперь смотрим на прибор и нажимаем кнопочки. Изменение показаний есть. На каждую кнопочку свой предел. Значит подключили все правильно. Подключаем второй провод. Ладох очень тоненький, не хотелось бы его порвать. И положение рук очень неудобно Так, значит, на мультируль у нас идет, здесь идет э, два провода, они подписаны как K, K, 1 K1, K1, K2. Вот, любой из них будет работать, то есть неважно, какой вы подключите, но я буду подключать вот сейчас в данный момент кейвон. Так, на зелененький провод, тоненький. этим разъемом закончили теперь на втором разъеме на втором разъеме у нас находятся динамики и э, провод illumination вот он у нас здесь подписан обычно оранжевый и ll illumination он для чего нужен, когда в ночное время вы включаете габариты, ну и стемнело, чтобы экран не слепил глаза, он будет немного пригасать. Это все регулируется интенсивность освещения с монитора в настройках. Подключается на габариты. То есть вот если я сейчас подключаю на этот провод и включу габариты, то он подаст питание вот на этот провод мы и посадим тоже аккуратненько зачищаем провода тоненькие, не хотелось его перекусить разъемах по большому счету можно откусить и цеплять прям к проводам но я оставляю штатные разъемы для отката так скажем если вы захотели вдруг потом когда-то вернуть штатную магнитолу по, низу, ну, по любым причинам причины разные бывают то вы можете это сделать легко далее э -э, в данном автомобиле э -э, мы не будем цеплять питание антенны потому что ну, не имеет смысла но если у вас антенна активная то вот этот провод на котором написано HUNT он является Проводом питания активной антенны Включается при запуске радио а, В данном случае нам он не нужен так И K2 Тоже нам не нужен Поэтому мы их сразу а, Зафиксируем Как не, не, не нужны Остается подключить а, Динамики и задняя камера. На заднюю камеру здесь написано back. Бывает написано кам, рекам, просто ре. Ну, значение одинаковое. Так, где у нас этот провод? Сейчас покажу. Этот провод у нас идет вместе с камерой. Вот такой красный проводочек. Он подключен к заднему фонарю и активируется когда включаем задний ход то есть загорается лампочка заднего хода и питание от нее же приходит на магнитолу как раз на этот провод так коннектим изолируем и переходим к динамикам так, чтобы нам правильно распинать динамики, вот эти пары все распределены. Значит, если разъем у нас смотрит вот так, то сверху все плюсы динамика, снизу минусы. Но какой где в данный момент пока непонятно. Для того, чтобы было понятно, используем любую батарейку. У меня вот заранее подготовленная батарейка литиевая она заряжена заряженная, я от ней просто припаял щупики для удобства. Так. И э, можно взять любую батарейку, то есть полтора вольтовую обычную. К ней можно изолентой примотать, но не важно. И подаем питание на каждый динамик. При этом мы услышим щелчки. Какой динамик? Этот правый задний. Это правый передний левый передний и это левый левый задний так убежал поймали вот прослушав данную симфонию мы уже понимаем как подключиться зачищаем провода И цепляем к ним провода от разъема. На разъеме все стандартно, как обычно. Правый задний у нас фиолетовый, левый задний зеленый, правый задний, правый передний, опять правый задний, правый передний серый и левый передний белый. Они попарно, чтобы вы не путали плюсы и минус. черные с черной полосой провода это минусовые. На динамиках желательно не путать плюсы и минусы, ничего страшного не произойдет, но звук у вас испортится. У вас просто э -э басы будут, ну они исчезнут, так скажем. Итак, с подключением закончили, немножко оккультурим чуть позже. Вот у нас цепляется основной разъем Все дополнительно вставляем на свои места перепутать вряд ли получится потому что разъемы каждый станет только в свое посадочное место. Так. Отключаем USB. Так, поставим флешечку сначала включим так мы все подключили теперь проверяем так вот он включился я думаю нам надо зайти в настройки и установить язык русский потому что он на корейском языке сейчас Это будет не очень удобно. Так, ставим русский язык. Ну, возвращаемся. Так, и теперь... Отключаем флешечку, послушаем музычку. <связь> Все работает. Теперь э -э заходим в настройки, находим обучение кнопок на руле для того чтобы настроить руль нажимаем что нам требуется например громкость плюс нажмите кнопку на руле обучение выполнено успешно и так каждую кнопочку нажимаем нажимаем далее далее назад назад так мод мод а затем, что у нас идет без звука. Мут. мут. Так, голосовой набор выполнено. Подъем трубки выполнено. И укладывание трубки на место выполнено. Все кнопочки настроены. Теперь можно посмотреть. Нажимаем на кнопку на руле. Громкость регулируется. Так, если включить музычку и попереключать вперед-назад, все работает. Так а теперь проверяем камеру заднего вида. Ага, мы же ее не подключили. Так, сейчас. Камера заднего вида у нас вот этот разъемчик соединяем, версию и пробуем еще раз. Да, все работает, все прекрасно. Теперь нужно установить магнитолу на свое место, где она будет жить, и будем считать, что все готово. Так, для этого нам нужно освободить место. Так, сделаем это варварским способом так, устанавливаем магнитору в свое окошечко. Так, смотрим как она у нас садится она у нас чуть-чуть не хочет так, для того чтобы она захотела надо ей немножко заставить берем рамочку которая была у нас в комплекте так устанавливаем на магнитолу, она станет немножко шире чем была так и ставим с этой рамочкой все туда же фиксируем пластиковыми хомутами так одного хомута может быть недостаточно нет, вполне приемлемо. Устанавливаем GPS-антенну. И ее надо будет закрепить в любом месте, где на дне не будет металла. Вот. Можно выставить на, <coughs> на открытую поверхность. Но я думаю, что если мы ее спрячем внутри, хуже не станет. Так, подключаем основной разъем. Так, освобождаем USB разъемчики оба. Они у нас будут проложены в бардачок. Так, бардачок у нас обычно снимается. Он так разбирается для замены салонного фильтра. Но вот в нашем случае тоже понадобилось. И теперь можно нащупать отверстие протащить наши USB разъем так вот получается в отверстие в котором ходит ограничитель открывания оно достаточно большое вот в него-то мы и вытащим наши USB разъемы там есть сквозной проход так сделаем вот так Здесь на воздуховодах есть место, куда можно прилепить GPS-антенну. А, так как над ней не будет металлического э, экрана, то, в принципе, это место очень даже приемлемо. Так, отклеиваем двухсторонний скотч и засовываем на воздуховод. Она там не будет не громыхать никуда не убежит никому не будет видно в общем очень много плюсов вот. и она там приклеена так теперь нужно соединить камеру заднего вида на свое место и ну как бы по опыту я знаю что бывает что от вибрации нарушается контакт. Дабы этого не случилось, надо зафиксировать изолентой буквально пару витков, чтобы они удерживали от вибрации. Косичку проводов тоже изолентой окультурируем, чтобы было красиво, чтобы провода не торчали в разные стороны. Так, закрепляем на пластиковый хомутик провода от задней камеры устанавливаем на свое посадочное место магнитолу так ну, для проверки включим еще раз проверим все включилось включим музычку музычку мы не включим мы даже включим так все работает при включении габаритов Идет пригасание, если видно, экрана. Его можно отрегулировать. Ага. И заднюю камеру мы не проверили. Задняя камера включается. Все работает. Ага. Так, втыкаем флешечку и собираем.. Убранно. Вставляем фиксаторы на место, проверяем, как работает, открывается, закрывается. Вот они, разъемчики у нас здесь. Можно их немножко подтянуть. Так. Теперь сборка у нас происходит в обратном порядке. Вкручиваем все болты на свои места и собираем облицовочки на свое место. Итак, друзья, мы установили на Hyundai Avanta Android. И так можно установить на любую машину. В принципе ничего не поменяется, кроме как самой машины. На Андроиде будет то же самое, подключения все те же самые. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Я буду знать, что что-то я сделал не так. Пишите, что вам интересно. Я буду стараться это выполнить и выложить для вас. Всем пока.